Всем привет я рада видеть вас на своем канале сегодня я буду тестировать покупку из магазина фикс прайс вот такой крем пудра для лица Roll. Купила я его за 51 рубль Тут написано тройной эффект пудровый матирующий увлажняющий Давно я на него смотрела все хотелось попробовать все что-то как-то его хвалили на вот решила сама попробовать так Написано способ применения. нанести тонким слоем на предварительно очищенную кожу лица, шеи и области декольте. Применять ежедневно, утром и вечером, по мере необходимости. Я уже очистила кожу. Уже тоников. Сейчас посмотрим. Кстати, очищаю лицо. Вот таким тоником тоже из Фикс Прайс. Тоже мне вообще понравился. Он так довольно прям ядушка у него приятная, Всё, давайте посмотрим. Вот такой крем идет в мягкой упаковке. Я уже распечатала, тут была пленка. Вот такого вот, не видно вам будет голубоватого цвета. Тут он, кстати, очень хорошо увлажняет. Надушка приятная у него. Наносится вообще, увлажняет хорошо прям. И, кстати, впитывает тоже. Вот уже вот тут нанесла, уже впиталась. Это у кого какая кожа, конечно. Тоже. Ну, кстати, да, немножко матирует. Есть такое вам тут незаметно будет, наверное. Но ну, я вот так вот смотрю в зеркало, то как бы это есть немного. За 51 рубль очень даже неплохо. Можно попробовать. В общем, рекомендую. На этом все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рада видеть вас снова. Всем пока!